Приветствую всех в этот весенний день и наконец-то мы сегодня закончим это крыло с введением кантиков и загрунтуем его. И если повезет, то мы его в этом же видеоролике и покрасим. Ну вот наше крыло, мы ну, уже достаточно, ну, я выложил шпаклевки столько раз уже сколько надо, выглядит кантик уже довольно таки хорошо, более менее ровненько. Загрунтуем, сразу увидим, что у нас получается. Также загрунтовали более-менее эпоксидным грунтом те места, которые были подвержены коррозии. Итак, после того, как вы прошли все 240 шкуркой на шпаклевке, придется вам обезжирить все. Вот обязательно советую вот такие вот салфетки. Обезжириватель, к сожалению, мне его налили в отдельную бутылку, и я не могу назвать вам производителя, но в магазине если вы спросите вам обязательно вот вы скажете, дайте мне обезжириватель дадут обезжириватель, но не растворитель да? это две разные вещи обезжиривать надо таким методом обязательно надо иметь два куска салфетки первую часть вы смачиваете мокро а второй оставляется сухой и проходите сначала мокрый и сразу же за ней сухой тогда получается что первая салфетка растворяет все что осталось лишнюю грязь все и соли а с сухой салфеткой мы сразу ее подпитываем и качество получается намного лучше Дальше берем шкурку 5320, довольно-таки мягкий гибкий брусочек и проходим всю поверхность крыла, все вот эти изгибы до вот этого кантика. Я предварительно прошел, но еще раз покажу. Главное смотреть, чтобы было как можно меньше рисок от 150 и 240 шкурки обязательно их все перетереть. Легкими нажатиями руки, то есть не надо не ни давить ничего, мы не выводим форму, мы просто массуем деталь. от грунт, именно 320 шкурки. Вы всегда смотрите спецификацию самого грунта, потому что под подготовку разных грунтов идет разная шкурка, но самое среднее, это 320 е самое подходящее. Еще раз соберем супруги, чтобы точно видеть, где все я пока что стру до этого кантика, потому что основные повреждения были вот в этой, детали, ну, в этой части детали. Этой часть у нас не имеет никаких повреждений, поэтому я туда 320 шкурки заходить пока что не буду. Советую взять для того, чтобы заглянуть вот этот глянец перехода с 320 на старое лаковое покрытие сбить, как бы сделать переход, мы будем пользоваться вот такой вот скотч брайтом красным. И далеко уходить не надо, ну, где-то хотя бы сантиметра три точно. Можно, кстати, тоже использовать гибкий брусок вот этот. для чего мы вот это делаем потом когда мы положим грунт если бы мы его вот сейчас это не замотовали а загрунтовали бы просто потом бы мы отшкурили мы бы сошкурили где-то до сюда скорее всего ниже кантика и появились бы все царапины 320 -й. потом бы лак осел вместе с пигментом и появилась бы некрасивая картинка которую бы пришлось переполировать через какое время поэтому мы даем вот этот вот матовый скажем, участок сантиметра 3 для того чтобы мы сейчас положим дрон до сюда немножко наглянет но когда мы будем его сошкуривать у нас кантик со старого лакового покрытия будет касаться именно нашего вот этой вот и вот всегда главное проходить вот такие места кажется что вот я до сюда дошкурил вроде бы все матовое классно но краска будет задаваться немножко заподлицо Поэтому вот этот вот заподлицом, надо и замотовать. Тоже используем скотчбрайт. После того, как мы все замотовали скотчбрайтом и 320, берем еще раз салфеточки и все обезжирим. Также главное обезжирить тоже под лицо, которое мы смотовали И вот эту часть Ну вот так вот должна выглядеть деталь перед нанесением грунта Все что можно замотовано. Вроде бы, где были вот такие небольшие дырочки, мы тоже красненькой шпаклёвкой однокомпонентной заложили. Ну и, конечно же, замотовали. Вот сейчас скотч брать вот этот вот кантик и переход на старое лаковое покрытие. То есть, если оно само в хорошем состоянии, грунтовать его не обязательно итак следующее будем сейчас замешивать грунт главное хорошо его взболтать поднять все со дна чтобы не было никаких комочков ну и нам на крыло где то понадобится грамм 100 наверное, Поэтому мы, наверное сейчас покажем заливаем вот одну часть вот этого грунта вот сюда же сразу процентов 10 646 растворителя или специального растворителя для грунта, если имеется. И добавим сейчас утвердителя. Ну, Где-то чуть меньше половины того, что мы добавляли из грунта. Ну, вот, в принципе, это три основных таких компонента, которые нужны для того, чтобы замешать грунт. Хорошо, главное его промешать, поднять с дна, чтобы он имел в виду имел вот такую вот текучесть. Вот это немножко на жидкий, потому что там еще не все хорошо промешалось. Но идея такая, что он должен немножко потечь, потом закапать ну, вот типа так вот, как бы течет, течет, течет, потом капает. Если он сначала сразу начинает капать, значит, слишком жидкий. Если он начинает тянуться, как софля, значит, слишком вязкий. Вот, в принципе, все. Сейчас заливаем в пистолет и готовимся красить. Далее берем грунт. Обязательно используем фильтр. Грунтовочный пистолет. Ну и заливаем. Готовимся к нанесению самого грунта, начнем с внутренних проемов. Еще один человек попросил показать мне настройки. Ну, в принципе, грунт подача почти на максимум, факел на максимум и воздух уже регулируется там по Тому, по жидкости самой краски и с расстояния так скажем вытянутого пальца ладошки начинаем наносить первый такой туманный слой перекрытие 70 процентов где-то и понеслась самый интересный момент потому что проявляется кантик И также то место, где мы надавали сквозь брать. Вот, для первого слоя довольно-таки хорошо получилось. Сейчас дадим минут 5-6 высохнуть, мы наносим второй слой, опять же начинаем с внутреннего проема. И желательно, чтобы он ложился так зеркально и глянцево, чтобы потом как можно меньше надо было шкурить. Ну и вот как должен выглядеть сам грунт, то есть он должен выглядеть довольно-таки хорошо и иметь какое-то такое отражение, да, приятное. То есть вот если получается что-то вот, какой-то такой шагрение, значит грунта маловато, да, а вот видно, где пожирнее, но слишком жирно тоже нельзя, чтобы он не стекал. И вот еще раз. Смотрим, что у нас получилось. Довольно-таки красиво, я думаю. После покраски вообще будет все хорошо видно. Но пока что на грунтованной поверхности. Вроде бы выглядит все ровненько, слава богу. Так, дальше берем 600-ю мокрую шкурку. Гибкий брусок для того, чтобы пройти все формы. Я уже нанес сюда контраст, поэтому шестисотой шкуркой просто аккуратно начинаем вышкуривать. Значит, главное все это делать не трогая канифелю, да, особо. Если я начинаю шкурить, да, что появляется такой как бы апельсин, и наша задача вот смыть еще раз, да, все лишнее зашкурить до такого гладкого состояния я все еще аккуратно избегаю кантиков и вот так вот да уже уже нормальненько да то есть отшкурить до такого ровного состояния аккуратненько вот углу крест натриску Всегда следите за тем, чтобы шкурка очень хорошо шкурила. Это видно по тому вот, белому порошку в воде, который вот он появляется и называется молочко. Вот, судя по тому, как выглядят наши кантики ровненько красивый такой дугой, Это говорит о том, что мы нашу работу выполнили очень хорошо и красиво. В этом месте, где мы зачищали скотч-брайтом, да вот этим красненьким, делаем так, здесь у нас было глянцевое покрытие, поэтому начинаем с глянца, делать переход Дальше берем ту же 1200-ю П1200 шкурку. Такой же гибкий брусок. Заранее минуты 3-4 смачиваем шкурку, наждачную бумагу, простите, в воде. И начинаем, повторяем ту же процедуру. Только этой уже 1200 наждачной бумаги надо обработать все кантики заподлицо. Выглядит это вот так. Самый крест лапит. главное четко перетереть 60-ю. Аккуратненько, чтобы не протереть вот эти кантики, еще раз проходим всю поверхность чтобы удалить 60 риск 600 шкур далее как всегда используем обезжиривающие салфетки мокрые сначала проходим потом сразу же сухой но главное все равно обезжирить хорошо удалить весь песок всю пыль пройти все заподлицо вот, к примеру вот с этих вот мест где мы сейчас шкурили да убрать всю грязь вот наша краска вот ее код 040 база и она идет уже готова там идет в ней идет здесь не написано точно да? на из 100 грамм краски Получается где-то 600-700 грамм краски, остальное растворитель. Я сейчас точно не вспомню, потому что как бы дают готово. Но в магазине вы всегда интересуйтесь, потому что есть такая вещь, допустим, 100 грамм краски, либо 100 грамм рабочей смеси. Если будете брать 100 грамм рабочей смеси, то вам дадут 50 грамм или там 60 грамм. 70 грамм краски остальное будет растворить а если вы берете 100 грамм краски просто то вам до 100 грамм но если вы еще добавите растворитель у вас получится больше ста точно это получится где-то 140 150 грамм где-то так примерно все это говорит ну, как всегда будем использовать вот фильтр 3м плохо видно 3м 190 микрон ну и после того как мы уже заполнили бачок краской начинаем наносить краску настройки пока что на минимуме если что увеличим. начинаем как всегда с внутренних проемов Для первого раза достаточно, так что сейчас пусть подсохнет минут 5-10 и будем наносить второй слой. Ну и как только она стала матовым, уже видно, что глянец пропал, можно наносить второй слой. Далее размешиваем лак. Ну, пропорции примерно буду соблюдать. Пока что у нас вот такая маленькая баночка. Настолько вот это отвердитель. У нас написали тоже наглядим, что это вот отвердитель. Мы заполняем почти по самые края. Вот так вот. Столько лака. Ну и где-то что осталось там процентов 10 добавим растворителя ну, наносим первый слой лака Ну вот наконец-то наше крыло высохла. и вот результатик. Это еще без полировки. Самое главное посмотреть, что вот у нас по кантикам, да, по этим. Вроде бы так как, как до удара, на да? один единственный маленький нюансик, просто я замечаем, что вот я могу увидеть, даже это то трудно заметить, но тут маленький такой как вот поклев, что-то такое, и то это единственное место. Ну вот эта сторона. Все. Тем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, заходите на канал Facebook для переписки. Надеюсь, все было понятно. Если кто-то что-то не понял пишите в комментарии. Желаю всем удачи. Пока.